Снова приехали на базу отдыха Некрасовская дача. Погода нелетная, лев дождь, поэтому съемку с дрона сделать не получилось. Как обычно, каждый занят своим делом. Кто-то мангал разжигает. Кто в телефоне сидит? Кто-то ужин готовит. Ну, а я снимаю все эти моменты. После сытного и вкусного ужина, что делать на отдыхе в дождливую погоду? Правильно, надо идти в баню. Что мы и сделали? На территории базы отдыха две бани. Мы пошли в ту которая расположена у коттеджей. Ее стоимость – 1000 рублей в час, а вместимость – до 10 человек. Баня двухэтажная. На первом этаже расположен зал для отдыха. душевая туалетная комната и парилка Поднимаемся на второй этаж. Там еще один большой зал для отдыха с телевизором, огромным столом и диваном. Ой, ой, ой, нет! Еще сломаешь не дай бог ноги. Ты ничего не сломаешь. для косых мышц, да, и пресс одновременно. Да ты что? Да, надо да. еще. Поняли как? Да. Да. я это попробовала, я просто думала, что он сломан. Да. да. да. Ой, вот так себя. вставать. Да, да, вот не бойтесь, не бойтесь. Таня, Таня, в корсете. уже. А -а -а -а. <связывая> Модель. <связывая> Ира, ты меня сфотографируешь? Нет, я видео снимаю. А я думала, ты меня сфотографируешь, пока я стою. И потом... Ну, на этом все. А мы пошли в парилку.